еще об одном. Русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит. Ни США, ни НАТО. Поэтому три вопроса. Про флот забудьте. Флот русский никогда из Севастополя не уйдет. И никто к нему не прикоснется. За газ будете платить по мировым ценам. И русский язык будет иметь свободное хождение на Украине. И будем всегда друзья, братья, и все будет хорошо. Если будете издеваться над русскими, если не будете платить за газ по мировым ценам, и будете угрожать нам о том, что флот должен уйти из русского города Севастополь...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 и будете угрожать нам о том, что слог должен уйти из русского города Севастополь, отношения резко ухудшатся по вашей вине. Не забывайте еще об одном.